Помните график. Одна суббота алко-обзор, одна суббота, что-то связанное с кулинарией. В упаковках не тот рецепт. Так что подписывайтесь и в очередной раз на о том, что пора этим заниматься плотненько и получать уведомления. Так вот. Вроде ну, как бы по-грузински, но по-домашнему. Mm -hmm. Будто бы грузин приехал. Без этого, без переборов, без каких-то слишком ярких вкусов, да, Для дорогих ингредиентов. Mm -hmm. Здравствуйте, уважаемые! Oh, yeah. Продолжаем нашу рубрику рецепты с упаковки. Oh, yeah. Один рецепт уже есть на канале, но давайте по порядку. Первая очередная задача, как всегда, вам не забыть проверить, подписаны вы или нет. Если нет, то обязательно вот здесь подписаться. Там же колокольчик, чтобы приходили уведомления. И естественно, не забывайте поставить лайк авансом, потому что если не понравится, то уберете. А если понравится, то уже снимать и не придется. Время свое там, господа, Там же, если уж прям совсем зашло, есть вот такая вот стрелочка. Да, на репосте поделиться можете поделиться этим видео в своих соцсетях, потому что я думаю, оно того будет достойно еще бы нет самовлюбленных ретин вас приветствует итак рецепты с упаковки разные товары разные производители размещают на своих продуктах специях и тому подобное ингредиентах и э, рецепты, что из них можно приготовить сегодня же у нас вот такая вот э, м -м -м, штучка. Это упаковочка э, с набором специи для приготовления чахокбили. Дамы и господа, били, грузинская кухня. Будем делать быстрый простой рецепт. <связь> Сразу смотрим. Трапеза на второе били вам понадобится. Курица 600 грамм. Присутствует. Луковица одна штука присутствует. Глубокая сковорода чуть позже появится. Тушить 40 минут. Есть такая возможность. И, собственно, что у нас тут интересного нам пишут, напишут. Нарезать курицу на кусочки среднего размера, а лук полукольцами. М -м -м. А я чуть поменьше, а я чуть поменьше, а я, а, да, такое вот, чуть-чуть поимпровизировали. Могли чуть дальше отойти от этих всех э, возможностей, потому как могли бы добавить, заценить, что есть. Есть халапеньо, масле, но это не сейчас. Это вам анонс, это будет в следующем кулинарном ролике, который выйдет, наверное, через неделю. Через одну субботу запомните график, одна суббота Алкообзор, одна суббота, что-то связанное с кулинарией на распаковках и рецепт. Так что подписывайтесь и в очередной раз на Михаил о том, что пора этим заниматься плотненько и получать уведомления. Так вот. В глубокой створоде обжарить курицу в небольшом количестве растительного масла, затем добавить лук и продолжать обжарку до образования золотистой корочки. На курице смешать 400 мл воды со смесью трапеза на второе и тщательно перемешать. Залить э, курицу получившимся соусом, довести до кипения тушить под крышкой на среднем огне 30-40 минут, периодически помешиванием. Вот и все, все просто и элементарно. А теперь самое интересное, что же здесь? Что же здесь у нас, ребятушки, спрятывать? М? Смесь сухая для приготовления чахов били. Состав. Морская соль, мука пшеничная высшего сорта, лук, томаты, чеснок, дрожжевой экстракт, перец черный, паприка, базилик, кориандр, морковь, уз хосунели, перец душистый. Вот и все. Вот и все. Выпускается на предприятии, где используют кунжут, сельдерей, горчица, яичный, яичный соевый и молочный белок. Это тип потому, что это может быть там быть, мало ли у вас какие-то аллергены, будьте готовы к тому, что ну, всякое может быть, не а, предупредили как минимум. Срок годности 22 месяца, странная цифра, почему не 24? Наверное, что-то здесь в этом и есть, это всегда приходит. Изготовитель ООО Новосибирский пищевой комбинат, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, улица Липовая 2. Посмотрим, насколько это все липо и насколько это все элитно. Дальше все то же самое на казахском языке. QR-код, который перешлет нас на сайт, который я, естественно, прикреплю в описании. В этот раз не будем информации сайта возгрузить. Сами посмотрите, сайт в описании. Сейчас мы делаем э, максимально быстро, аккуратно и интересно. Никакого лишнего... Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Приступаем, собственно, к готовке. Смотрите, здесь все уже нарезано. Здесь все уже нарезано. Кусочки вот, вот здесь крупный кубик, и начинаем жарить. A few moments later. Сковорода разогрета, и теперь мы к ней обильненького а, маслица, так хорошечечное, без принципов. Какое угодно, какое больше нравится, главное, что растительное, хоть оливочное, хоть кукурузное, хоть с запахом, хоть без, главное, что растительное. Да, мне кажется, и на сливочном сайте. В общем, берем пока растительное, без лишних мантов. План просто огонь. И вот, на уже разогретое масло отправляем в э -э, кочку. Логично. Не правда ли? Итак, наша кочка уже начинает, это прям золотиться. Вот они наши э -э, хорошечные Призолотившиеся пока что слегка кусочки, и теперь самое время, самое время уже отправлять туда Лукчевску. Лукчевску был такой э, тренер футбольного клуба «Зенит», «Ромэн», и сейчас он пойдет у нас в Курятине. Будем его жарить. Отжарим его за все заслуги, какими бы они ни были, напишите в комментариях, помните ли вы такого футбольного тренера. Обжариваем до легкой золотистости лучочек. И корочка тоже в это время подзолотится. Пока что мы 3-4 минутки обжариваем наши лучочек с коечкой. Давайте-ка мы уже соединим, как и сказано по рецепту, нашу сухую смесь. Скрываемся. Максимально криворука и я аккуратно, но дело-то не в этом насладились ароматами смотрим собственно все травы что есть в составе можно разглядеть всего по чуть-чуть но теперь собственно как сказано в инструкции соединим это у нас все водой. как говорится 400 миллилитров водится. почему так к сожалению не указано какой воды теплой комнатной кипяченой горячей добавлять поэтому мы будем добавлять чудеснейшей наши вкуснейшей воды с желкой домашней температуры кипяченой хотя можете подумать что там то же самое что и в бутылке 400 мл прием. сболтать но ну, не смешно. и через пару минут уже добавим в нашу смесь начнем тушить ну что ж, определенная золотистость, достаточная для добавления нашей жидкой составляющей. И давайте уже теперь, сейчас заливать. Смесь наша получилась вот темная, вот по концентрации, офигенская по аромату. Почему-то хоть и здесь уцхо, хмели, но очень все равно напоминает хмели-сунели, потому что корень у нас все-таки остался. Мели, они и есть в мели. Заливаем и начинаем тушить периодически, помешивая в течение 30 минут, может быть 40. В общем, будем посмотреть. И тем временем можно придумать, а у меня это уже готово, вы себе придумайте, какой гарнир к этому блюду вам удобнее. Может быть абсолютно любой. Увидимся на дегустации. У нас тут, кстати, попутненько гарнирный рис тоже подходит так что будем с гарниром увидимся на демонстрации было и дегустации блюда. и так дамы и господа 35 минут тушения быстрая нарезка быстрая жарка что по факту то у нас получилось всего лишь 4 компонента воду все-таки посчитаем да? вода Сухая составляющая заправки соуса этого нашего всего. И курица лук. Вот и все. На гарнир рис отварили Как правильно варить рис, естественно, и вы, вы и так без меня все знаете, потому что ровно так же, как написано на пачке для каждого солнца свое время варки. Будем давайте дегустировать. Вот так вот берем рис, рис, кстати, я варю без соли, в рис я свой соус уже готовый, как в любую крупу добавляю, как по-приконней, по-натуральней, поэтому здесь, здесь вот так. Солоноватость от самой подливы сейчас сюда тоже придет и будет прям идеальнейший, я уже прям это ощущаю. Ароматы, ароматы всех трав, что в составе содержится просто бомбические Смешали, соединили и давайте-ка прям... И кусочек мяска, и лучок, и вся наша подлива и перемешку с рисом. Курица идеально протушилась, ароматами пропиталась. Лучок, это просто нежнейший. Лучок, бомба. Рис, я думаю, сюда самое лучшее. Самое лучшее. Ну, конечно, какая-нибудь другая крупа тоже зайдет, думаю... Даже чип может быть, кускус, может быть, булгур, но в целом вот это сочетание просто бомба. Соус, соус, конечно, ароматнейший, ароматы всех трав ощущаются Рис их подчелкивает. Не то слово как, не то слово как, прям вот они, прям. Идеальная пара. Рис и наши душевные чахух-беби. Дамы и господа, второй рецепт с пачки, а я совсем забыл сказать, или я специально подтянул до этого момента, что первый он вот здесь, вот в описании, это паста арабиата, обязательно перейдите, посмотрите. Паста арабиата, рецепт с упаковки, первый в рубрике, был уже у меня. А здесь просто быстро, ну может не очень, для кого 30-40 минут, это не быстро, смотря что делать, если еда, то это, наверное, все-таки быстро. Подготовительные процедуры не занимают никакого времени. Нарезал лук, нарезал курицу, погнал, э, само себя тушит. И, в принципе, думаю, это быстро. Всего лишь 4 ингредиента, если воду считаем, то это все просто и довольно-таки, ну, я думаю, недорого. Пачка этих специй, не помню, что-то точно, но чуть меньше 100 рублей где-то ну, в этом районе стоит. Получилось, получилось по итогу. Раз, два, три, четыре, четыре хороших порции э, риса с чаху в биби. Мнение имеется. Э, радости достаточно вкус, потрясающий. Спасибо за просмотр. Пока. Ну, в этой ситуации мы просто наши к это самое. Мы уже наши полномочия здесь все. оконченно Так, 7 Вилку, вилку мне дал. Рис кушать. кушать, до. Я добрый кушай. Только у нас времени мало, давай быстро. Сейчас палочки, да, у меня и палочки ечут.